На моем канале это уже традиция. Если в городе появляется что-то новое, я с большим удовольствием это показываю. Так было с новой детской площадкой на улице Севко. Так было и с новым тротуаром на Лунина. Жителям всегда приятно, когда в городе что-либо меняется в лучшую сторону. В этом году ситуация с благоустройством начала улучшаться. Были отремонтированы дороги. Снежногорская АТП обновила расписание автобусов на остановках. Был открыт памятник бывшему мэру Полярного, и его именем был назван мост. А в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды в городе обновился двор. Чем интересен данный проект для населения, так это тем, что жители города сами выбирают, какой объект требует внимания властей. Таким образом, в федеральную программу и был включен двор на улице Старикова. На территории находилась старая детская площадка, разбитые тротуары и покосившиеся ограждения. И вот, после утверждения плана проекта на 2017 год, 10 августа подрядчик приступил к работам, а 26 октября двор был торжественно открыт. На открытии присутствовали представители администрации «Зато Александровск» и большое количество детей. Впрочем, давайте вместе и посмотрим на это событие. Так мне приятно, что больше всех этому событию, конечно же, радуются дети. Потому что все это для детей, вот эта красота. Дорогие, дорогие жители города Полярного, дорогие друзья. Приятно, когда... Вот у нас возникают такие замечательные, красивые дворы. Я не могу не сказать и не напомнить о том, что это был проект партии «Единая Россия». Это была идея именно... Вот отсюда пошла, что дворы должны быть нашими замечательными, красивыми, удобными для наших детей и жителей. И, конечно же, правительство, муниципалитет эту идею поддержали, нашли финансы для этого. И сегодня прекрасно, что мы открываем Пусть это будет первый, но это будет начало, такой замечательный двор. И пусть все дворы нашего города будут только такими. С праздником всех! А самое главное, призываю дорогих детей, имея вот такой красивый двор, бережно относиться к тому, что для вас сделали и что для вас создано. Не ломать, не крушить, беречь, и радоваться и пользоваться вот всем этим с большой любовью. С праздником всех нас, таким вот маленьким, но замечательным. Немаловажным условием этого проекта является вовлечение вас, дорогие граждане, в обсуждение проектов, которые будут в дальнейшем в наших городах. То есть от вашей активности, от ваших инициатив, ваших пожеланий, с учетом наших возможностей, требований и всех факторов, которые в этом будут учитываться, мы будем дальше развивать эту программу. И будем дальше ремонтировать, строить новые дворы, городские объекты и так далее. Теперь я предлагаю взглянуть на этот двор и разобрать, какие же работы по благоустройству здесь были проведены. Именно этот двор в Полярном был выбран для проведения работ. Вот мы подошли к этому двору. Список работ в себя включает благоустройство парковки, парковочная зона, укладка нового асфальта, укладка нового асфальта на пешеходные тротуары, обустройство детской игровой зоны обязательно, Обустройство новой э, мусорки И мелкие исправления, по которым мы сейчас пройдемся и посмотрим Это уже традиция на моем канале на самом деле э, Обозревать какие-то крупные изменения Но в этом выпуске я покажу не только позитивную сторону Но точно так же, что вполне возможно недоделано. доделано Но давайте для начала посмотрим приятные и позитивные стороны Спускаемся по лестнице здесь Шикарно мы сошли со стороны советской, поэтому здесь работы не проводились. Как ни странно. Аккуратно, ступенька. Итак. Итак, что же мы видим? Обустроили новую парковочную зону. На самом деле, парковочная зона здесь до этого была, но асфальт был не в очень хорошем состоянии. Асфальт поменяли на новый. Сама по себе программа, если вы зайдете на сайт администрации, включает не только благоустройство дворовой территории, но и установку освещения, установку урн. На благоустройство этого двора было выделено 3,1 миллиона рублей. Скамеечка. Ну вот, я все понимаю. Но благоустройство подразумевает под собой не только установку заборчиков, но и, по крайней мере, если у вас есть скамеечка, то... Ну, я не знаю, как-то это все странно выглядит. Я хочу, чтобы все было честно. И, честно говоря, вот эта скамейка выглядит как-то несуразно. По сравнению с новым асфальтом, кстати говоря, можешь показать новый асфальт. Здесь был уложен новый бордюр до э, того, как сюда пришла программа по благоустройству. Асфальт здесь был никакой. Был уложен новый асфальт на парковочной зоне. Ну давайте посмотрим на детскую площадку, все-таки мы сюда шли и за детской площадкой в том числе. Детская площадка до благоустройства здесь была, так скажем, не очень важной. До благоустройства здесь были парочка горок ржавых, да и все. Сейчас здесь установлены новые конструкции, но давайте посмотрим на них уже поближе. Вход на площадку у нас здесь. Первое, что бросается в глаза, это новое мягкое покрытие. Если не ошибаюсь, это единственная площадка в Полярном, где установлено мягкое покрытие. То есть, действительно, современная игровая зона, в которой неотъемлемой частью является специализированное покрытие. У нас имеются две качельки новеньких, Важным атрибутом новых, современных игровых качелей является э, мягкая рессора, которая пружинит от специального покрытия. Также у нас имеется две скамейки, одна вон там и одна еще вот здесь, а также две урны. Рядом имеется горка, давайте посмотрим на нее поближе. Кстати говоря, та же самая компания, которая устанавливала детскую площадку кораблик напротив каскада. Далее у нас имеется карусель, что-то вот такое, желтенькая карусель, а, дальше имеется вот такой игровой элемент, кстати эти штуки они очень популярны в Снежногорске, в полярном я таких не видел ни разу, она на пружине находится. Хорошо, дальше. Там у нас имеется песочница. Главное замечание по песочнице, я хочу отметить. А, то есть а, Вообще, в принципе, если этот двор был открыт, то подразумевается, что все игровые конструкции будут готовы к а, использованию, но вот этой песочнице явно не хватает песочка. А, вполне возможно, это мотивировали тем, что выпал снег и началась непогода. Претензию по поводу отсутствия песка в песочнице я отзываю до следующего года, поскольку, как собственно и ожидалось, через пару дней выпал снег, и установились морозы в минус 10 градусов. Здесь у нас имеется еще одна скамейка. Я Как, вот, ну, как я считаю, еще одно справедливое замечание. Я садиться на нее не буду, ну, вы, наверное, сами увидите, что, ну, вот... Это же можно было как-то спилить, я не знаю. Ну, ладно, хорошо. Здесь у нас э, точно такие же конструкции. Качелька и еще одна качелька. Главное условие качелям, они должны быть цепные. Не на жестком подвесе, которые очень популярны были в Советском Союзе, а именно цепные. Это условие здесь соблюдено, И у нас остается последний игровой, так сказать, конструктив на этой площадке. Это вот этот небольшой домик. Кстати говоря, он ну, значительно отличается от того, что строили раньше. Как по мне, новые материалы и обязательно заглушки на креплениях данной конструкции. Я вам сейчас покажу минусы, которые немножко портят вид данной благоустроенной территории. Давайте посмотрим. Мы отходим вот сюда, эм, вот это вот, вот это вот спиленная, э, спиленная конструкция старой, старого ограждения, да, и мы ну, ее так и кинули здесь. Хорошо, идем дальше. Это кеги из-под э, пива, я так понимаю, и здесь еще валяющийся мусор. Вот валяется гора со спиленными деревьями. То есть, ну, как-то странно вы э, видеть это на уже открытом, завершенном дворе. И вон там еще целая... Я даже, ну, я просто не могу вот это вот упускать из внимания. То есть, вот вам наглядный пример. Вот детская площадка. И вот буквально меньше, чем в 10 метрах валяется гора мусора. Вот здесь вот стоит новая мусорка. То есть если ради объективности, я скажу, что здесь действительно стоит новая мусорка. Там есть отделение под э, Тару. <связывая> ну хорошо, давайте посмотрим рядом, что у нас. Объективно. Новый тротуар, новый бордюр, новое ограждение, все шикарно, никаких претензий, пока что. А переходим буквально опять-таки от площадки одетской проходим 2 метра вперед, и что мы видим? Опять-таки неубранный инвентарь, неубранную проволоку. Вот Если честно, не совсем понятно, да. к чему здесь ржавая проволока. Ну ладно, то есть это находится рядом с детской площадкой. И, проходя, проходя немножко дальше, у нас валяется железная арматура, которая, если честно, можно вполне себе так, без перчаток немножко сложно, разбивать лед. Вот так. То есть э, это все находится на... Благоустроенный двор, который был открыт, и вот такое рядом. Ну, извините, я не, могу, я не могу быть объективным и не обращать внимания на вот эти, казалось бы, мелочи, но очень важные мелочи для законченного, открытого, сделанного двора, который... Вот, это, это результат, который благоустраивался по федеральной программе. Вот это, кстати говоря, О, вот это покрытие, то самое. И вот так оно лежит рядом. Нормально. Когда перили столбы вот этим, Егор, смотри, что нашел. Дискать болгарки. болгарки. Давай, болгарки. я снимаю, что. Это дискать болгарки. А Ставь. это еще хуже, лезли от ножа Офигеть То есть это... О! Ой! Это не просто по 10 можно было? Да! Круто! Погоди! Вроде бы смотришь на красивую детскую площадку Неплохой вид, но тут можно увидеть это Еще одна вещь Вот детская игровая зона вот мягкое покрытие. И вот мы переходим сюда, здесь у нас искусственный газон. И здесь территория заканчивается, то есть здесь идет земля, как ни странно. То есть и здесь уже э, канализационные коллекторы прямо на территории детской площадки. Здесь у нас, опять-таки, ну то есть я считаю, что вот эту территорию, если здесь не будет ничего благоустраиваться, вот эту территорию можно было бы отдать под парковку. И вмести сюда еще десяток парковочных мест. То есть как минимум. Все-таки ради справедливости хочется сказать, что данный двор с подобным уровнем благоустройства пока что единственный в городе, несмотря на мелкие недоработки подрядчиков части оставленного мусора. И святой обязанностью жителей этого двора является поддержание его в чистом и исправном состоянии, чтобы он так и оставался таким же чистым, ярким и красивым. Федеральная программа по благоустройству действует до 2022 года, так что у всех есть возможность предложить объект, требующий незамедлительного реагирования. Для этого на сайте администрации в администрации «Зато Александровск» зато имеется раздел формирования комфортной городской среды», где можно ознакомиться со всеми нормативными документами и последними новостями проекта. На момент монтажа этого ролика на этом же сайте администрации проводилось голосование по поводу выбора объектов, которые будут включены в план благоустройства на 2018 год. В городе Полярном наибольшее количество голосов было отдано за набережную вдоль озера Гайновского, до гостиницы «Чайка» со сквера по улице Лунина. Данное место уже появлялось в проекте «Прогулка по Полярному» на моем канале. Таить не буду. Я и сам голосовал за данный вариант, поскольку необходимость ремонта назрела в этой части города уже давно. Ограждение рассыпается и выглядит, мягко говоря, непрезентабельно. Плитка на самой набережной озера местами отсутствует. На данном объекте проводились коммунальные рейды, проблема была обозначена. Приятно, что и сами жители города осознают, насколько их мнение может изменить ситуацию в городе и отдали свой голос за данное место. Вполне вероятно, что уже в скором времени здесь начнутся работы, но это уже будет тема для отдельного видеоролика в будущем.